Мне так понравилось все. Даже очень, не знаю, может, саму выступать еще здесь. Александра Сергеевича Пушкина, каменный всю да. ночь здесь Наконец-то, наконец Мы достигли ворот Мадрида Скоро Я полещу по улицам знакомым Усы плащом закрыты, А брови шляпой Как думаешь Узнать меня нельзя? Да Дон Гуана мудрено признать Таких, как он, такая бездна да, и хоть узнать, что за беда, не встретился мне только сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь. А завтра же до короля найдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает? Да что он сделает, а Пошлет назад? Ну уж верно, мне головы-то не отрубят. Ведь я не государственный преступник, меня он отослал, меня шребя, чтоб оставила меня в покое. Семья убита. Слушай, а ведь это место нам знакомо. Узнал ли ты его? Как не узнать? Антоник монастырь не.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 Странную приятность я находил в ее печальном взоре, и в помертвелых губах. Это странно. Ты, кажется, не находил красавицу ее. И верно? Мало было в ней истинно прекрасного. Глаза. Одни глаза да взгляд. Такого взгляда я не встречал уж никогда. И голос. Голос у нее был тих и слаб. Как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Неза. Теперь, которую в Мадриде отыскивать мы будем. А -а -а -а. Лауру! Я прямо к небегу являться. К ней прямо в дверь. А если уж у нее. Прошу в окно. Значит, здесь похоронили командора? Здесь памятник жена ему воздвигла, mm. И приезжает каждый день сюда за такой души, И плакать, и молиться. Mm. Что за странная вдова? И не дурна? Мы женской красотой Отшельники прищаться не должны, Но лгать грешно. Не может и угодник в красе Ее не сознаться. Да вы что? А ведь не даром покойник был юник. Он Дону Анну Запятительша. Никто из нас не видывал ее. Я. я с ней бы хотел поговорить. О, Дона Анна с мужчиной никогда не заговорила. с вами, мой отец? Со мной иное дело, я монах. Да вот она. Сеньора, я вас ожидала. Идем. Ну что, какова? Совсем не видно под этим вдовим черным покрывалом. И что, пятку из Послушай, не понравилось. а я с нею познакомлюсь. Вот еще, куда как нужно. Мужа говорил, да хочешь поглядеть на вдовье слезы. Бессовестный. Ха. Кто мне это говорит? Ну что ж. Пока Луна над нами не взошла, и следвый сумрак тьмы не обратила. Зайдем в Мадрид, молитву верный Испанский кранц, как вор. Ждет ночи и Луны боится. Боже, проклятое жилье! И сколько будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет. наслаждение жизни одной любви музыка выступает но ну и любовь мелодия какая песня какие звуки сколько мне души а чьи слова лаура донгуан что донгуана их сочинил когда-то наверное друг мой любовник твой Дон гуан безбожника мерзавец а ты дурак ты с ума сошел? Да я сейчас веду тебя зарезать своим слугом. Хоть ты испанский град? Зови же. Или ты забыла? Что? Чтобы Буан поединки поединке честно обрел твоего родного брата? Как же, что не тебя. Я глуп, что осердился. Ага. Сам сознаешься, что ты так убился. Прости меня, Лаура. Виноват. Но, знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно. А виновата ли я, что поминутно мне на язык приходит это имя? Прощай, глава. Стой! Ты бешеный. Останься у меня. Ты мне понравился. Бангуана Напомнил мне, как и у меня. И стеснила зубы, скажет Счастливец. Так ты его любила? Очень? Очень? Скажи, Лаура, который год тебе? 18. Ты молода и будешь молода, Еще лет пять или шесть, вокруг, вокруг тебя еще лет шесть Они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить, И сиренадами ночными тешить, И за тебя друг друга убивать На перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, Когда твои глаза впадут и веки, сможешь почернеет и седина в косе твоей мелькнет и будут называть тебя старухой тогда что скажешь ты тогда зачем об этом думать что за разговор мы тебя всегда кинули приди открой балкон как небо тихо медвежий теплый воздух Ночью лимон и лавра пахнет ярко у нас Далеко на севере в Париже быть может небо тучи, небо крови. холодный дождь и ветер дует. Она а какое дело? Слушай Карлос, я требую, чтобы плакал. Ну тоже. -то даже. Милая дева. Эй, Лаура! Кто это? Чей это голос? Вот он при. Уже любовь золото. 12. Как Лаура. Дон Гуа? Милая Лаура, мой друг, кто у тебя, моя Лаура? Я, Дон Карлос. А, -а, -а. Дон Карлос. Какая нечаянная встреча. Я завтра весь в твоем Зачем же? Завтра. Давай сейчас. Дон Карлос, перестаньте, вы не науки. Улицы вы у меня. Подожди. Я вижу, ты при спальне. Давай, давай, ничего. Ну, тебе это терпится? Смотрите, ты мой, пустой Да, ну что нам делать теперь с ним? Да, стань. Утром рано я вынесу его под япончо и положу на перехрест. He'll set them Какие осторожные у тебя сумки. Господин, я устал ждать. Вы уже свободны? Ну, в общем, да. О, я вижу кровь. Опять попали в передрягу. И снова из-за женщин. Ну, Все в этом мире. Только из-за женщин. На девиц глядите с нужной точки. Наливайте из медовой бочки, Только дегтю добавляйте к меду. Вникнуть попрошу в мою методу. Если вы на женщин слишком панки, В прелестях ищите недостатки. Станет сразу все намного проще. Девушка... Тройна, мы скажем, мощи. Умницу мы наречем уродкой, Добрую объявим с ума сумасбродкой. Ласковая, стала быть, липучка, Держит себя строго, значит, зырючка. Пухленькая скоро лопнет жиру, Щедрую перекрестим в транжиру, Но бережливо окрестим в скволыбу. Если маленькая, ростом с фигу Если рослая, тогда верзила. «Через день, глядишь, любовь остыла!» Нечаянно убив дом Карлоса, я скрылся здесь. Я вижу каждый день мою прелестную таву, и ее, кажется, замечено. Счились толком и друг с другом, но сегодня пущусь в разговоры с ней. Пора! Чего начну? <смех> а смеюсь. Нет, нет. Нет, нет, нет. Сеньор. Ба, да чтоб в голову придет и скажу. Без предуготовления. Импровизатора. Любовной песней. Пора бы ему же приехать. Без нее, я думаю, скучает, командор, а? Каким он здесь представлен, исполин? О, что, что? Что за плечи? Что за геркулес? А сам покойный мал был и че лучше. Здесь на цыпочке, не смогу он руку до своего носа вытянуть. Когда за эскурьялом мы сошлись, наткнулся мне на шпагу он и замер, как на булавкистой коза. Но, но был он год, и дух имел Опять он здесь. Отец мой, простите, я развлекла вас в ваших размышлениях. Это, это я, Алексей, прощение вас должен, сеньора. Быть может, я не мешаю печали вашей вольно изливаться. Нет, мой отец, печаль моя во мне. И вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас в с ними соединить. Мне? Мне молиться с вами? Бонан, я... я не достоин участи такой, я... я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издарел. С благоговением смотрю на вас, Когда, склонившись тихо, вы Черные волосы на мрамор бледный рассыплете. И вернится мне тогда, Что гробницу эту тайна Ангел посетит. в сердце я тогда не плетай морений. Я... Дивлюсь безмолвно и думаю счастлив, счастлив тот, чей хладный мрамор, согретый дыханием небесными. и окоплён ее любви слезами. Какие речи странные. Сумьё. Мне показалось, я не поняла. Что, что, недостойные отшельники? то грешный голос ну, не должен здесь так громко раздаваться. Не стоит говорить. Да. Я вижу. Я вижу, вы все. Вы все узнали. Что я узнала? Так и не монах. Ваших ног. я прощение умоляю. О, Боже, встаньте, встаньте. Нет. Кто же вы? Я, я несчастный, жертва страсти безнадежной. О, Боже мой, и здесь, при этом гробе. Пойдите прочь. Одну минуту. Если кто взойдет. Решетка, решетка заперта. Одну минуту, бананно. Да, что? Чего вы требуете? Смерти. Пусть я сейчас умру ваших ног. Пусть мой бедный прах тут же похоронят. Нет, нет. Не возле праха милого для вас, Не тут, не близко. Далее, где нибудь там, у дверей у самого порога. Чтоб камнем его могли коснуться вы легкую ногой или надеждой. Когда сюда, на этот и гроб... Придёте код, Дарин, наклонять и плакать. Пойдите. Здесь не место таким речам, таким безумством. Завтра я вас приму, если вы клянётесь хранить ко мне такое же уважение. Я вас приму, но вечером, поздним. Пойдите прочь, я никого не вижу столь поры, как обдавила. Ангел. Ангел, Донна Анна. Где вас Бог, как вы сегодня... Теше и несчастные остаются. Нет, видно мне уйти. К тому ж моления мне в ком не идут. Вы развлекали мне врачами светскими. От них уж ухом они давно-давно отвыкло. Как вас зовут? Дьявол Декална. Завтра, завтра я вас приму. Прощайте, дон Диего. Она свидание назначила мне. Она свидание мне назначила. Я счастлив. Я... Петь готов, я рад весь мир обнять. А, Командору не будет ревновать. Но ну, верно не человек разумный и, верно, присмирел с тех пор, как умер. Я, командор, прошу тебя. прийти к твоим добегам. Не завтра буду я. в дверях. Ну что? Будешь? Боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова. Все помню, я свою потерю. Слезы, с улыбкой, мешаю, как апрель. Что же вам учить? Я, я наслаждаюсь молчным. Глобоком мысли переедине. Привяжу вас. Не приграмница. Твой твоей счастливцей и на коленках. Предварям так вы ревнивы. Муж мой и поклоны вас смочат. Я не должен Может, ревновать его. Он... вас. не вами потом был? Нет, Макс, мою тело мне дотягут на льва. Мы были первыми, но на льва богат. Так вот, счастливец. Закровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Дона, если бы раньше вас узнал, с каким восторгом. Все, все бы отдал Свой сам, свои богатства. Все. Все за единый благосклонный взгляд. Но я был бы рад. Ущерни вашей воли, всех ваши грехоть я бы изучил, чтоб их придут при ждать. Чтоб ваша жизнь мои сплошные волшебства и спирали. Диего, перестаньте. Я пришу вас слушать. Мне вас любить нельзя. Давай, гробу должна быть верна. Если бы вы знали, как дональварь меня любил. Уж дольбар, верно, бы не принял к себе влюбленный дам, когда он обдавел. Он был бы верить в сужеской любви. Мужчине сердце мне, Дональд вечным поминанием супруга. Ну, полно вам меня казнить. Егор, я рассержусь. Сейчас же отвечайте. Вы ненавидеть станете. Нет, нет я вас заранее не пришла. Не знаю, желаю. Не желайте. Не желательно знать. Ужасную убийственную тайну. Ужасную? Вы мучите меня. Сьего, я страх как любопытно. Знать, не знали, как меня могли бы оскорбить? У меня врагов и нет, и не было. Пица мужа один есть. Идет к развязке идет. Скажите, Донна Анна, а несчастный дом вам, вам не знаком? Нет, от рода его нигде не встречала. Ну что такое? А вы лежите к нему. Летайте вражду. По долгу чести. Но вы отвлечь, старайтесь меня от моего вопроса. Дон Диего, отвечайте. А что, вы... что если бы вы... Дон Голос третий. Так кинжал ему вонзила в сердце, я. Где? ой, кинжал дом на Вот, грудь моя. Нет, не может быть. Не верю. Я? Дуангуан. Правда. Я. Дуангуан. ты мой враг. О, Боже, ты отнял у меня все, что я в жизни. Дон Гуан. Я убил супруга твоего. Малдия. Не жалей, я Тон. Нет, Нет, раскайни во мне. Я Дон Гуан. И я тебя люблю. О боже. Беда, твой брак умол твоих. Так это думбон был. Милое задание. Я всем готов удар свой искупить. Скажи, скажу, Муру. скажи, умру. Скажи дышать, я буду лишь для тебя. О, был он красноречив. Слыхала я. Вы безбожник, вы сущий развратитель. Сколько бедных женщин вы погубили. Ни одну из них до да, я не любил. Дона Анна. Да, я Донбол. И вам он был представлен, я уверен, злодеем и извергом. Ну да молва, быть может, не совсем неправа. У нас стало много. Я разврата был долго покорный ученик, Но с той поры, как вас увидел я, Я будто вы весь я родился. Вас полюбя, люблю я добродетель, И в первый раз пред нее дрожащие колено преклоняю. Я поверю, чтобы Дон Гуан не в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвой новой. Нет, нет, пойдите прочь. Ну, прошу тебя. Я тебя люблю. Миленький. Дон Гуан, сердцем Небесное. Банан. Ты же понимаешь, что если б я обманывать хотел тебя, признался я, сказал ли я, которого не можешь ты слышать. Здесь нет обдуманности. Осторожно. Здесь могли увидеть вас. Ну что, Это наша смерть зашла в них свидание безропот на жизнь. жизни. Ну, Дон да, Гуан, да. надо мне расстаться, мама. Тогда же вновь ну, увидимся. Не знаю. Здесь. ради тебя, мой друг. Ведь не бегать не в правилах, Прощай. Прощай. Прощай. Уходи. До свидания. Иди сюда. Знал я, что здесь находится убийца брата моего и мужа вашего, Дон Гуан, так же он? Дон Карлос, вы обвиняете меня, что я приветила убийцу мужа? Как вам не совестно, Дон Карлос? Кто смел опорочить мое имя кривами? Так нет его здесь? Нет и не было. Бранда, волнение и боль в ране, гуаном нанесенным. жажда крови теснит мою Прошу вас дать воды напиться на час. И в тот час я покину этот дом и не вернусь. Сейчас воды принесу. Был здесь, мне сердце говорит. Так вот ты, верная вдала. Что ж, послужишь ты делу мести. Я напишу письмо от имени ее. И запечатаю конверт печатью Дон Иана, Чтобы поверил Дон Буан. Небось сошлись они недавно, И почерка ее, не знает он. В письме я приглашу Гуана на свидание, в гробницу брата моего. Но ждать его там будут мои слуги, и брат мой будет отомщен. А для людей ущуе слух, что статуя жившего наказана, а не человечена. Она, до свидания, сюда меня позвала. Хоть мы договорились. встретиться завтра у нее. А впрочем, главное, что я ее увижу. Если честно, не причастны. Я не причастна. Значит, идти с котом. Прощайте, мой хозяин. Без вас мне будет скучно. Надеюсь, наконец-то найдете его.